Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как приготовить помидоры в собственном соку на зиму. Иногда хозяйки жалуются на то, что помидоры в собственном соку у них не всегда удаются. Либо вкус не устраивает, либо стоит заготовка плохо. Я с вами поделюсь рецептом очень вкусной заготовки, которую готовить очень просто. Продукты будут даны на 3 литровые банки таких помидор. Для этого нам понадобятся мелкие помидоры 3 кг, крупные помидоры для сока 2 кг, соль 2 столовые ложки, сахар 4 столовые ложки, приправы и специи по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Также там находится и подарок для вас. Для начала надо будет отобрать мелкие помидоры, промыть их. После этого надо будет наколоть их зубочисткой вокруг плодоножки пару раз, для того, чтобы на них впоследствии не лопнула кожура от высоких температур. Чистые помидоры разложить по банкам, предварительно положить на дно каждой приправы по вашему усмотрению. Банки с помидорами заливаем кипятком и накрываем крышками. Пока помидоры настаиваются, займемся томатным соком. Крупные помидоры режем кусочками и прокручиваем в блендере или через мясорубку. Ставим на огонь томатный сок, доводим его до кипения и добавляем соль и сахар. Сок должен кипеть не менее 15-20 минут. Теперь сливаем воду из банок с помидорами и заливаем горячим соком. Закатываем крышками, переворачиваем